Из-за три дня моего отсутствия я снял данный видеоролик. Это моя первая нарезка, так что не судите строго. И на фоне вы видите ее кадры. Приятного вам просмотра. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставьте мне лайки, ведь я так долго старался и пытался вам угодить. Так что оцените мое старание лайком. Спасибо, не буду мешать вам смотреть. Привет, с вами я, Крафтн Геймс спасибо 500 монеток и сегодня так это не важно и сегодня мы поиграем в папку под одним из прошлых видео я попросил вам вас подсказать мне во что поиграть один из подписчиков написал мне комментарий который вы сейчас видите на экране и в нем он попросил меня пожалуйста поиграть в папку я не думаю что я очень сильно хорошо играю в папку но все равно попробую. Классический режим. Так. Куда? Ну, вот туда, наверное, куда-то. Или к моему тиммейту подлететь, как лучше. Я лучше вот так, наверное. Так. Куда я лечу? Ага. Все, Быстрее. Ой. Ну, Но... а, он со мной летит. Ну, окей. Главное, чтобы он у меня оружие не отобрал. Тут бывают такие тиммейты, которые берут, находят гранаты и кидают ими в тебя. Специально. Так. причем это девушка, да? Ну да, ну да, давай. Ага, отбери у меня все. Юмпи. Ч у меня? Калашник и юмпишка. Так, блин, куда я? Просто дела были извинить. Так, аптечка. Блин, ну тиммейт, ну чё ты? Я хотел ее взять. Вот, обязательно у меня все надо отбирать, твой. Я тебя подставлю, не бойся. Я крыса. А! Что-то я от неожиданности дохну. Молодец. Моё. Противогаз я тоже возьму. М -м -м. Вот 11 обойм у меня вроде. Давай, Не пугайте меня так. Стоять. Так, возьму бинты. И кроссовочки. Так. Да. Там наверху обычно бывает хороший лут, поэтому я попробую. А, хороший ут. меня тут лучше всего видно. Я молодец. Братан, я тебе скажу, ты хреново попадаешь. Кто бы это ни был. А где он? Я его не вижу. Опа. Нычкаик. Офигенно. Офигенно. Я здесь не было. Так. Ну и где вы? Очень интересный вопрос. Где мои.. мои Тиммейты там, а где мои враги? Где враги? Так, один. А... Чё? Ч это было? Короче, иногда бывает рукопашка. Тихо. Ага, где он? А я тебя не вижу. Он откуда оттуда? Братан, помоги, помоги, тварь, собака. А Дорого. Стоять. Блин. Грбаный скат. Ну вот а чего я эту затыюсь? Так, возьму вот эту. Мини. Вс. Так. хилку мне пока не нужна, я вижу. Блин, мой тиммейт, он там. Земля тебе пухом. Но нечего было жадничать. С одной стороны. Я бы его спас, но другой. Пошел бы он нахер. Из... Опа, молодец. У Меня уже четыре убийства. Я не играю. Я даже не сдох. Прошло уже семь минут, а я не сдох. Так, так. Бежим туда. 60 живых, отлично. Хотя, чё отлично, меня убьют. Кстати, пишите в комментариях, во что ещё поиграть, потому что я, я не знаю, во что играть. 762, нет. Ладно, ещё раз перепроверим, 762, опять... А, вот. нам нам крышка если он сейчас гони пожалуйста я тебя прошу я не хочу проиграть да В Европе... видно проиграем блин урон получаю так аптечку тихо беги беги Я не спасусь уже. Я не спасусь. Мне капец, мне крышка. Беги. СПС. У меня нет патронов. Я сейчас настолько бесполезен, что кошмар, потому что у меня нет грёбаных патронов. Ёки. Тихо, тихо, тихо. Да? Ой, как неожиданно. У меня закончились аптечки. Ну, Ти... Вашара. Но мне тиммейты по большей степени помогают. Мне нужно... Рот закрой. Заткни. Не смей меня стрелять. Где он? Отлично, чё? Говнище. Основу, Так понял, у этого. Кто сдох, да? Вот он, да. Чё тут? Ага. Нормально. Пойду. И хилку. У меня половина здоровья ушёл куда-то. Лима, они чё, мы машинок. Я, конечно, понимаю, мы это выиграли. Но мы победили. Закончится через 38 секунд. Ну, я думаю, тут смотреть уже нечего. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Во что мне поиграть. Ну и самое главное... Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.